Здравствуйте! Сегодня я расскажу о том, что нас ждет в мае с точки зрения фэншуй. Для того, чтобы вы смогли провести фэншуй аудит самостоятельно, вам нужен план квартиры. На этот план квартиры нанести сетку 3 на 3 То есть у вас в итоге получится вот таких 9 ячеек и определить стороны света. Если у вас квартира неровной формы, то соответственно вам нужно ее будет довести до квадрата либо прямоугольника и опять-таки нанести вот этот девятиклеточный квадрат. Например, у вас квартира вот такой вот формы. Очень, конечно, плохая форма по фэншуй. То есть вы условно доводите вот так вот и рисуете тот же самый девятиклеточный квадрат. И этих секторов у вас нет и, соответственно, прогноз вас касаться по этим секторам не будет. Но это плохо, потому что фактически вы не защищены. Даже если выпадают хорошие сектора, все равно они в этом месяце хорошие, в другом плохие, в третьем опять хорошие. То есть вы, получается, недополучаете энергии. Но ну, это уже у кого какая есть квартира. Если дом, то, конечно, можно всегда достроить. Вы определяете, где находятся стороны света. Мы в России привыкли, что у нас тут север, юг, запад запад и восток. Но у китайцев другая совершенная система. Вы можете обратить внимание, что юг наверху, а север внизу, слева восток, справа запад. И я буду объяснять именно по этой китайской системе. Итак, на юге у нас 8-9. Что обозначают эти циферки? Это для совсем новеньких, кто не в курсе, это летящие звезды. То есть это те энергии, которые заходят через дверь к вам в квартиру и распределяются по всей квартире. Вот вы определили стороны света. У вас не обязательно здесь будет юг. То есть, возможно, у вас дом расположен так, что тут будет юг. Или вообще вот тут вот в уголке юг. Это нормально. Просто вы тогда понимаете, что у вас в уголке вот эти вот 8-9. Сейчас я чуть дальше дам расшифровку. да, И дальше рисуйте, то есть после юга у нас соответственно юго-запад, значит у вас здесь будет 1-2. После юго-запада запад, значит у вас здесь 6-7. Ну, дальше вы сами распределите, просто нужно быть внимательными. Итак, на юге 8-9, на юго-западе 1-2, на западе 6-7, на северо-западе 5-6, очень плохой сектор до февраля 2024 года. Лучше его избегать. На севере 9-1, северо-восток 7-8, на востоке 2-3, очень плохой сектор до февраля 2024 года, его лучше избегать. Что я имею в виду? Если у вас там ванная или туалет, если вы там покушали 10 минут, ничего страшного. Но если вы там спите, работаете, либо ваши дети, учитесь, ну, в общем, долгое находитесь, то, соответственно, лучше там не находиться. Это очень плохие сектора. И на юго-востоке 3-4. Они приносят как потери денег, так и потерю здоровья. Итак, проблемы. Юго-Восток. 3-4. Да? Это суровая конкуренция, возможно, хищение. ну То есть буквально могут там из сумки вытащить деньги. Это проблемы с законом. То есть что это значит? Вы можете этого избежать, но в мае месяце, соответственно, вы более тщательно смотрите то, что вы подписываете. И, возможно, нарваться на насилие. Юг. 1.2. Проблемы с желудочно-кишечным трактом и репродуктивной системой. Если вы беременные, то категорически не советую находиться в этом секторе, возможен выкидыш. И женщина слишком контролирует мужчин, особенно что касается вот с 15 до 30 лет. И это может приводить, соответственно, к конфликтам. Опять-таки, чтобы этого избежать, просто можно следить за тем, что вы говорите. Запад 6-7, это ссора между сиблингами, заболевания кожи, зубов, возможное ограбление. И следующий у нас сектора, северо-запад 5-6. Ну, как я уже говорила, до этого очень плохой сектор. Если у вас есть предрасположенность, она, в принципе, у нас у всех есть, кто в курсе того как происходят вскрытия, что там находят, ну, практически у всех людей находят рак. Пусть он там махонький какой-нибудь там сгорошен, но за счет того, что медицина сейчас хорошая, мы живем очень долго, не там по 30-40 лет, да, и получается так, что бывает у клеток проблема с апоптозом, туда прорастают сосуды и в итоге получается рак, либо рак с метастазами. Поэтому вот этого сектора мы прям вот совсем избегаем. Импотенция может ждать, потеря работы, головные боли и неправильные решения. Вследствие неправильных решений, как вы понимаете, можно потерять все отношения и здоровье, и работы, все что угодно. То есть в этом секторе находиться нельзя. Я лично вообще там просто даже не чихаю в том секторе. Восток 2-3, то есть это серьезные ссоры, не такие, что вы вот сегодня поссорились, через полчаса помирились, нет, это вплоть до того, что может приводить к расставанию. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, не только это еще и с печенью могут быть проблемы, то есть поджелудочная. Ухудшение результатов, то есть если, особенно если там ребенок сидит, либо вы учитесь чему-то, то есть это может быть снижение. Даже тяги к учебе – это снижение оценок. И если вы занимаетесь спортом, тоже могут быть проблемы. Решением. Сейчас я буду занудой для вас, я знаю. Скорректировать, во-первых, можно не все. Самая простая коррекция – это избегать плохих секторов. Самое очевидное, самая простая, самая дешевая. Далее, вы можете заказать у меня активации на удачу, деньги, любовь и здоровье. То есть напишите мне в личку, ВКонтакте, либо в телеге. И эти активации нужно делать весь месяц, особенно если вы находитесь в относительно неблагоприятных секторах. Качественный аудит. То есть это не просто девятиклеточные квадрат. То есть я объясню, допустим, у вас хорошие натальные, натальные звезды вход вас поддерживает, кровать в правильном месте да, вас поддерживает, то тогда даже плохие годовые или месячные звезды, а мы сегодня рассматриваем не натальные, именно годовые, месячные, натальные совершенно по-другому распределяются, то тогда они вас зацепят, еще плюс активации делайте, да, то есть они тогда вас зацепят намного-намного меньше, прям в разы меньше. Но те, кто не знает свои натальные звезды, те, кто не умеет правильно расставлять кровать, то они вас зацепят больше. Поэтому качественный аудит – это вот решение тоже одно из решений проблем. На юго-запад можете поместить тыкву вулу. Это можно купить в любом фэншуйном магазине, даже на маркетплейсах есть. Но это, как я всегда говорю, что фэн-шуй это не про фуськи. Фэн-шуй это про ландшафт. это фуська вас защитит там, ну, на 3-4-5%. Все остальное это ландшафт, это летящие звезды, поэтому весь месяц, если вы в негативном секторе, вы идете, проходите диспансеризацию, вы следите за своим питанием, вы следите за своим самочувствием, если что-то не так, идете обязательно к врачу, не ой, у меня нет времени, мне некогда, у меня работа, работа не убежит, здоровье убегает очень быстро. На юго-востоке, то есть здесь опять-таки, если по каким-то причинам, ну прям, ну вот супер вы вынуждены там находиться, что тогда самая лучшая коррекция, это не ввязываться в сомнительные истории. То есть не вешать там какие-то фуськи, музыку ветра, еще что-то, а именно не ввязываться в сомнительные истории изначально. И хорошие сектора у нас, юг 8-9, сектор просто сказочный. Здесь у нас и деньги есть, можно... Замуж выйти, насобирать эту энергию, да? зачатие, продвижение. Особенно важно для блогеров, СММщиков и так далее. Вообще приносит радостные события, улыбки. И этот сектор мы активируем по максимуму, но только нужно подбирать хорошую дату, чтобы это был там оператив и хорошее время. То есть делаем тут активации просто на ура. «Север-9.1» – хороший сектор. Ну, такой он, немножечко специфический. Он приносит деньги, отличные для тех, кто учится, либо там, ну, просто вы постоянно ищете какую-то информацию, да, то есть он дает академические достижения. Зачатие тоже возможно, но одновременно могут быть и проблемы в любви, в том числе и венерические заболевания, поэтому в выборе партнера будьте более аккуратны, если вы находитесь на севере. Северо-восток, 7-8. Я бы советовала его использовать только метафизиком. Он немножечко специфичный. Вот для метафизиков, особенно кто занимается, фэншуй. Именно фэншуй. Очень классное место да, для денег и, возможно, даже неожиданная прибыль. Но, понимаем, да, за счет семерки он может быть конфликтный. В том числе могут быть конфликты с клиентами. Поэтому, когда вы что-то клиентам говорите, 30 раз подумайте. В таком случае, если вы в 7-8 находитесь, лучше им даже что-то не договорить, если вы видите, что их триггерит на какой-то теме. Все. На этом я с вами прощаюсь. Реализуйте себя максимально через правильный фэншуй, через активации. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного и ставьте палец вверх, я буду этому искренне рада.